И так, как же выкопать пруд или озеро без особых знаний и без специалистов. Но для того, чтобы это сделать, я перелопатил кучу всякой литературы, посмотрелся видео в ютубе, приглашал различных специалистов на участок на свой. Поводы специалистов мне показали совершенно какими-то да, вообще фантастическими и отдаленными от реальности. Значит, для того, чтобы выкопать пруд, нужно хорошо знать свою местность, где вы хотите это сделать. В данном случае вот я вам показываю, плохо может быть видно. Справа стороны вот у меня небольшой приборок и слева тоже. вот. Как видите здесь осенью я заметил скопление воды в ложбинах и небольшой ручеек от был моего сейчас разрыли побольше вот <как> говорили специалисту что здесь была подземная река Или были в ней подземные карпы, или хотя бы подземные лягушки. Ну, ничего они мне не ответили, я начал сомневаться, что вообще есть подземная реки. В общем, решили мы выкопать здесь этот пруд. Значит, взяли экскаватор с широким ковшом, всем рекомендую. Вот, да, один момент. Значит, всю эту воду, которую здесь мы обнаружили, для того, чтобы не делать лишнюю работу, мы сначала отдали на обследование в санэпидемстанцию. Для того, чтобы знать, что это за вода и есть ли смысл вообще здесь что-либо делать. Вот На бактериологический и химический анализ, который показал, в принципе, хорошие результаты, ничего там особого нету никакого яда никаких в общем вода соответствует первой категории то есть обычная вода грунтовых вод грунтовая точно грунтовая вода <coughs> значит для того чтобы вам найти место где копать пруд вам конечно лучше очень хорошо изучить свою местность а особенно изучить растения которые на ней растут я не буду Сейчас перечислять какие растения растут на местах грунтовых вод это можете вполне в интернете поинтересоваться и узнать вот но я изучив свой участок понял что здесь все-таки есть вода и в принципе не ошибся вы должны это знать тоже то есть все-таки изучите в первую очередь первым делом свою территорию вот, значит, взяли экскаватор с широким ковшом, ковш собирает где-то один куб земли, и вот за, за 6 часов было вырыто это небольшое озеро. Большим мы его для начала не делали, я хотел посмотреть, как оно будет наполняться водой, и... К концу лета посмотреть, сколько в ней воды останется в нем, потому что это очень важно. В прошлом году было сухое лето и многие водоемы потеряли очень много воды. Вот, Поэтому мы посмотрим, как оно будет наполняться. И к концу лета, если до осени здесь будет стоять вода нормально, то мы сделаем этот пруд еще шире. А пока что мы обошлись вот такой где-то 25 метров длины и 20 ширины Это вот опять же начало зачем мне было рыть там 150 метров этот пруд если вдруг все-таки вода возьмет да и пропадет к концу лета что часто бывало у многих других желающих выкопать свой озеро или пруд Значит, всю землю, которую выкапывали, мы вложили вот рядом. Вы видите эти горы. земли с ней ничего не сделать. Она, особенно второй слой, там еще глина дальше, она неплодородная. Просто эту землю можно ли выбросить, или все-таки разбросать по территории, разровнять каким-то образом и так ее оставить. Вывозить, конечно, это очень дорогостоящее получается. И по времени. Очень много времени уходит, поэтому... Все-таки придется ее здесь равномерно разбросать по территории. Ну, собственно, вот небольшое, так сказать, небольшое информативное, не информативное видео для тех, кто хочет сделать свой пруд и не знает, собственно говоря, с чего начать. Поэтому, еще раз повторяю, начните с той территории, с той земли, которую вы собираетесь использовать.